Итак, вы получили первые результаты статистики, провели первичную оптимизацию, получили еще больше статистики и начинаете заниматься постепенно уже более серьезной вторичной оптимизацией. И у вас начинает вырисовываться ваша картина. И единственный момент, который перед вами стоит, это каким образом масштабировать рекламные кампании. Об этом поговорим в следующем видео, но здесь нужно упомянуть, что не всегда вы сможете легко и просто перейти на этап масштабирования. Во-первых, у вас могут быть ограничения по бюджету. И во-вторых, ваши заказчики могут не успевать обрабатывать те заявки, которые у вас уже получилось привлечь. И у вас может возникнуть период временной, да, на котором вы будете получать обратную связь по лидам и просто вести компании, практически там ничего не делать, потому что вы уже первичную провели. Итак, что же входит во вторичную оптимизацию после того, как мы уже отработали рекламные объявления и группы объявлений, выделили из них самый выгодный для нас костяк, начинаем получать результаты и что же мы делаем дальше. Надо сказать, что вторичная оптимизация в рекламных кампаниях, в таргетированной рекламе Instagram не всегда необходима. Иногда аудитория достаточно хорошо реагирует, у вас достаточно, достаточно хорошие показатели, и вторичная оптимизация вам может быть не необходима, не нужна Но давайте в целом обсудим, что это такое и в каких случаях это используется Итак, вторичная оптимизация это уже более тонкая оптимизация То есть у вас, кроме эффективности группы объявлений и эффективности самих объявлений, которых есть уже ваши креативы Есть более, тон... есть более тонкие моменты то есть есть оптимизация по плейсменту, есть оптимизация по полу и возрасту. И возможно в некоторых моментах, даже по времени суток, когда есть а, смысл показывать вашей рекламной кампании. То есть максимально эффективное время. И также есть оптимизация по устройствам показа и так далее. То есть ваш пользователь может быть на айфоне сосредоточен и целевые заявки идут оттуда. Либо он пользуется андроидом, либо вы в результате экспериментов со статистикой поняли, что и оттуда, и оттуда идут нормальные лиды, и все в порядке, в принципе ничего менять не надо. Где это все смотреть? В вкладке рекламного кабинета Ads Manager есть разбивка по разным параметрам, в том числе по полу, по возрасту, по устройствам, по времени показа. И э, ряд других параметров, которые уже не так значительны. Но если у вас есть четко выраженная м, э, привязка к целевому клиенту, то есть вам говорит э, э, отдел продаж, э, который получает от вас следы, вам говорят, что вот люди вот с этой UTI меткой, либо вы это видите в статистике, да, что они переходят на следующий этап, либо на этап сделки, либо языком продажников хорошо закрываются. Да? И вы используете эту информацию для того, чтобы еще максимально оптимизировать компанию, для того, чтобы получить более чистый трафик. Надо заметить, что это может быть случай, если ваша аудитория достаточно широкая. Да? Если у вас было 500 тысяч человек в аудитории, но вы посредством корректировок снижаете ее до 100, то цена да скорее у вас, скорее всего, вырастет. Если у вас, допустим, 11 миллионов аудитория. На всю Россию вы работаете То эта оптимизация только улучшит да, Трафик а, Возможно будут какие-то колебания В стоимости лида Но все покроется тем, что лид станет более целевой Для отдела продаж Опять же для того, чтобы получить Эту обратную связь по лидам Вам необходимо закрепить договоренности с заказчиком По тому, что вам будут, вас будут Снабжать обратной связью понятный, простой, и либо вы будете иметь доступ хотя бы чтобы понимать по каким UT-меткам совершаются конверсии, Конечные конверсии, да, то есть продажи, предоплаты и так далее. Допустим, возьмем пример работы с франшизами. Да? Если вы работаете по таргетингу Instagram, Facebook, да? допустим, там может быть еще какие-то каналы трафика то у вас будет четкое понимание, что цикл сделки здесь 2 двух месяцев происходит. Средний чек, допустим, 600 тысяч рублей. Ну, Я это привожу пример из от того клиента, с которым мы на данный момент ведем таргетированную рекламу. И также ведем контекстную. в общем, работаем в нескольких направлениях. И вот такие исходные данные. У нас есть доступ к CRM-системе, нам регулярно в чате дают обратную связь по лидам и мы вносим все необходимые корректировки. Мы видим, что из, по, одним из, по одной группе объявлений ярко выраженная идет конверсия в продажу. И мы, соответственно, масштабируем результат для того, чтобы получить больше качественных лидов оттуда. Это аудитория Look -like, которая сработала лучше всего на тех, кто уже покупал франшизу. Соответственно, мы масштабируем результат, имея на руках уже четкие, понятные, статистические данные. Вот. И что касается... вернемся к теме. Да, отвлекся немного, например. Вернемся к теме вторичной оптимизации. Да, для чего это нужно, я уже объяснил. Да, чтобы еще лучше оттесать свою аудиторию от всякого мусора, чтобы получился у вас бриллиант. Но, однако, хочу заметить, что не всегда это необходимо. И не всегда вы сможете получать качественную обратную связь от своих заказчиков, тем более от менеджеров их продаж, либо руководителей отдела продаж, которые очень загружены своей работой, да, и им гораздо проще ныть своему руководству о том, что лиды холодные, чем давать вам четкую понятную обратную связь. То есть они не заинтересованы в сотрудничестве с вами, поэтому вам желательно получать эту обратную связь от заказчика напрямую и это вы должны обсудить на первоначальных этапах договоренности. Я понимаю, что у вас, скорее всего, разные опыты, скорее всего, большинство из вас новички, но, тем не менее, вы должны привыкать общаться с заказчиком, в... потому что это общение обоюдовыгодное. Да? Для вас этот заказчик будет более лояльным и продлить с вами сотрудничество на следующий период и будет вас рекомендовать, если он увидит, что вы реально беспокоитесь за его конечный результат. Вот, так как ваш результат по умолчанию, он как бы лиды и качественные лиды, а, но качественные лиды не могут быть от, по, без обратной нормальной связи. Вот, а чтобы была нормальная обратная связь, вам надо коммуницировать с заказчиком в том числе. И какие же ваши действия после того, как вы получили информацию по тому, что конкретные плейсменты лучше работают, Потому что iPhone либо Android лучше работают, либо какой-то пол и возраст наиболее выделен. Кстати говоря, вот основные корректировки, которые необходимо будет носить, это по полу и возрасту. Если смотреть в среднем по всем нишам, то по устройствам и по плейсментам примерно работают одинаково. И есть, конечно, случаи из практики, что более возрастная аудитория лучше реагирует на Facebook и переходит покупки лучше на Facebook. Именно из ленты Facebook. Вот, а более средняя и молодая аудитория, она отлично функционирует и дает результативность в ленте Instagram и в Stories Instagram. И после того, как вы получили эти данные, что вам необходимо сделать? Если вы видите четко выреженную аудиторию, вам необходимо пересоздать рекламную кампанию с группами объявления, в которых будет выделяться конкретный плейсмент, конкретный возраст на вашу аудиторию, которая хорошо выстрелила. Есть, конечно, нюансы, которые мы обсуждаем в основном платном курсе минимальном. Да, это о том, что, каким образом необходимо создавать компании, группы объявлений, для того, чтобы было это максимально эффективно. А, спойлер, да, то есть не нужно создавать, вносить изменения в текущую группу объявлений, всегда дублируйте и создавайте новую, с новой аудиторией, которую уже изменили. Итак, едем дальше.